Уважаемые дамы и господа, я очень рад приветствовать здесь, в Санкт-Петербурге, наших видных научных представителей, видных, видных представителей научных, деловых кругов, наших именитых зарубежных гостей, сидящих здесь на сцене и в зале. И вот уже в пятый раз мы проводим церемонию вручения международной премии «Глобальная энергия». И за эти годы она стала не просто традиционной, но и приобрела весомое звучание. Вы знаете, что развитие энергетики все больше становится залогом стабильности и прогресса в мире. Надежное обеспечение энергоресурсами прямо определяет экономические успехи государств, качество жизни миллионов людей на планете. И потому эти вопросы стали одной из главных тем российского председательствования в группе 8 в Петербурге в прошлом году, а в рамках германского председательства на саммите в Хай-Легендаме была обеспечена и преемственность дискуссий по этой важнейшей тематике. Отмечу, что Россия намерена и дальше поддерживать исследования в области инновационных энерготехнологий, в вопросах экологической безопасности и энергоэффективности, энергосбережения в целом содействовать укреплению научного потенциала энергетической отрасли, от того, как мы будем решать эти проблемы, к проблемы в этой сфере, в значительной степени зависит такой капитальный вопрос, перед которым стоит все человечество сегодня, как вопрос сохранения окружающей среды. Мы будем уделять внимание поощрению прорывных разработок лучших ученых и международных научных школ. Этому как раз и служит премия глобальной энергии. Я хочу искренне поздравить лауреатов 2007 года. Это ученый из Новосибирской академии Кланеру Елеферьевич Накаряков, его коллега из Великобритании Джеффри Хьюитт. Они добились блестящих результатов в создании теплоэнергетических технологий. Мои самые добрые поздравления лауреату премии профессору Торстену Сикфусону из Исландии. Высокую оценку жюри заслужили его исследования по внедрению водородной энергетики. Отмечу также, что в конкурс на конкурс поступило 150 номинационных работ. И отрадно, что все более активно заявляют о себе молодые ученые, молодые исследователи и инженеры. Успешным оказался старт молодежной программы фонда. Сегодня в этот общероссийский конкурс вовлечено более 200 вузов и научных центров Российской Федерации. Надеюсь, что жюри премии будет и впредь уделять этому направлению самое серьезное внимание. Ведь за молодыми учеными, как мы знаем, конечно же, безусловно, будущее. И в заключение еще раз поздравляю лауреатов 2007 года с присуждением заслуженной высокой награды. Желаю вам и всем специалистам, работающим в области энергетики, новых открытий и новых больших результатов. Большое спасибо вам за внимание.